И это уже, получается, седьмая серия про Clash of Clans. Извините, я, видимо, в прошлой серии в конце прям забыл, что я хотел добавиться в клан. Но ну, а сейчас я быстренько в него добавлюсь. Потому что там много времени прошло, и я просто небольшой склеротик. Так, 21% процент зарядки. Ну, думаю, я успею. Сейчас что-то долго загрузка идет. Так, ну вот, получается, мы входим в свою деревню сейчас. Тут все долго грузится, вообще долго просто. Так. И вот моя деревня. Так, загружаем деревню. И, И снова заходим в эту игру. Логично вообще. Так. Ой, наконец-то на меня кто-то налетел. Ладно, сейчас, сейчас я, подождите, сейчас войду сначала, блин, войду сначала, Надо вступить в план, закладки вот, я получается, я же, Ох, я же снизил, ну ладно, сейчас. Я соберу бонус. Ну, повозка с добычей это нам, короче, несколько процентов возвращают от того, что у нас украли. Я еще бомбу восстановил, если вы видели, и собрал могилки, где враги погибли. Так, посмотрим, что у него было за войско. Ничего себе, у него целых 50 воинов. Так, конечно, он нас победил. У нас даже мортиры нету. Чё же он нас бы не победил-то а? он у него сколько варваров у него столько варваров они мне еще все эти все бомбы подорвали ну, смотрите он целую минуту атаковал блин блин блин давай лучница ты последняя надежда да блин сейчас еще варвары подхватят вообще никаких шансов ну ладно, допустим. Ну ничего. Блин, они даже братушу уничтожили. Как они могли? Крепость клана. А -а -а. все мне так дорого. А они не стыдные. Извините, тут кто-то с ума сходит, названивает. Не вовремя. Сказал же, никому не мешает. Ну и сейчас, получается, они доатакуют. Да, и я это. Но названивают эти подписчики разные. Так, мы восстановили крепость клана, за это нам еще дали пять. Ну, в общем, сейчас я отсоединюсь, и вскоре мы сделаем еще кучу всяких разных дел в этой серии. Привет, я зашел, получается, на вторак и такая вот новость. Я просто в шоке. Вот вы, ладно, когда мы повзрослеем еще в этой игре, вы тоже будете в шоке. Ого, смотрите, сколько ресурсов. Ну ладно, сейчас не это важно. Сейчас важно то, что мы должны. Блин, мне туда все время захожу. Вот изменить и поставить. Ноль трофеев, чтобы я там вступил, а потом обратно. О, у нас тут новые эти. Ладно, смотрите, какой я тут крутой еще раз, можете посмотреть. Ну ладно, я выхожу отсюда и вхожу в прежний клан. Ой, не клан а тот Ну, как бы вот там назвать? Ну этот как его ну короче аккаунт вот. наш и, се... и сейчас подождем так ну вот я сейчас получается мы повтор уже посмотрели я сейчас вступлю в тот клан так вступить в клан закладки вот закладки так и присоединиться теперь вы член клана мы готовы так вот смотрите можно например в атаку на кертен мага моего друга и сейчас что-нибудь сделаем ему и черта мы ему не сделаем У нас все слабые ну ладно, сейчас хотя бы ему несколько зданий снесем. Несколько зданий. Так. Ну, мы всего 3%, мы снесли. Сейчас напишу, что это мой второй аккаунт. Привет. Запятая. Это мой второ... второй.. Второй Так. Ага. И вот, получается. Мы можем использовать наших строителей. Так. Ну и бы не лучше золотую шахту. Нас золота не хватает. Так, все ништяк. И мы можем на кого-нибудь напасть. Ого, у нас есть кто-то 9 ТХ. Потом 2 восьмых, несколько седьмых. Вот мой первый аккаунт. Смотрите. Круто, да. В общем, я отсутствовал, на меня снова напали. И принесли мне плюс 16 трофеев. Давайте же посмотрим, как это было. Значит, вот компьютер бесшумелся. Так, вот, смотрите. Они на меня, короче, 20 воинов Обрушили А, он, наверное, сначала подумал, что мне там воинов дали Кстати, можно пока что просить Смотрите, тут какой-то Алексей Вступает, покинул Так, Алексей Ну ладно Так, еще какая-то Катя она ничего не покидал. вы там пока можете сражения смотреть хотите еще плане ну вот он получается нас это не смог выиграть и нам дали плюсики ну трофеи дали нам у меня уже шахты пятого уровня мы даже до шестого можем поднять не ну ну это много я не знаю, хорошо это или плохо, но недолго долго ее фулить. Давайте костик уничтожим. Чтобы тут расчистить. И вот это уничтожим. Кнес-то за золото. Кстати, потом, вы знаете, будет вот эти деревья будут расти, а вот камни, которые за золото уничтожаются, они расти не будут. Так что это редкость камни. О, он меня тут забрал. У меня уже 10 тысяч эликсира. Это же юбилей. Давайте на что-нибудь истратим рабочих. Примерно вот это. И на улучшение до шестого уровня. И замечательно. И пойдем, пожалуй, в бой. У нас, кстати, появился звездный бонус. Который копится в сокровищнице клана. И за... И этот звездный бонус мы получаем за 5 звезд. Так, сейчас гоблины сделают свое дело. Ой, блин, я не заметил, у него тут еще лучница и это пушка. Когда просто развиваешься хорошо, ты уже не замечаешь даже, какие оружия у, у игрока. Они просто очень заметные становятся. Они ограничены, возможно, этими заборами. Ой, черт. Ну и ладно, сдаться пофигу. Семена уже ничего не добудем. Так, ну и нормальные ресурсы. Чё такого? Такс. Ну и получается на этом всё. Звездный бонус мы не получили. Я думаю, в следующей серии это обязательно получится. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока.